Да, Промазал, просто скосил, что-то меня подвело там, ну, пол скользкий, блин, они намазали вакса его какой-то шляксой. Просто маслом натерли чисто, шампунем, гелем для душа.